Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, и вы попали на канал Кигай, и два месяца, друзья, два месяца назад мы говорили об этих цифрах, о цифре 45 тысяч, и за эти два месяца было очень много скептиков, было очень много тех, кто не верил в технический анализ на криптовалюте, и вот, наконец-то... Наш сигнал, наши цели полностью в точности реализовались. И сейчас мы находимся на уровне 45 тысяч, о котором мы говорили два месяца назад. Друзья, вы просто не представляете, какое удовольствие я сейчас испытываю. И, э, наконец-таки, э, я целых два месяца ждал, чтобы, чтобы это сказать. Мы это сделали. Все. И давайте двигаться дальше. Итак, проанализируем сегодня биткоин и затронем евро, доллар и другую валютную пару. То есть те моменты, на которых у нас были сигналы. Итак. Смотрим, друзья. Биткоин. Я сказал, что при реализации цели в 45 тысяч мы с вами будем ждать, искать новые сигналы на повышение или на понижение в районе уровня 45 тысяч. Итак, давайте мы с вами это начнем делать. А во-первых, мы можем чертить сверху область сопротивления. Давайте я постараюсь максимально точно это сделать. По максимумам и минимумам. Вот наша область сопротивления. Выделю красным цветом. Итак. Чтобы идти дальше, вверх, нам нужно пройти данную область сопротивления Это область а, с уровня 45 тысяч до уровня 49 тысяч. И цена может в любом месте на этой области развернуться и скорректироваться до уровня 40 тысяч 42 тысячи, То есть до данной области сопротивления, которая стала для цены поддержкой И поскольку у нас сигнал на месячном тайфрейме направлен вверх, мы его с вами уже обсуждали то мы с вами можем подождать коррекционного движения В случае, если оно будет Скорее всего, оно будет Судя по движениям в локальной картине, которую мы с вами также разберем То мы с вами можем предположить Коррекционное движение от данной области до данной области И отсюда можем при ретесте пробитого уровня искать сигналы на повышение. То есть мы сейчас ждем коррекционного движения вниз и ретеста пробитого уровня. Сверху находится у нас область сопротивления. В локальной картине мы видим плавное движение вверх, без каких-либо импульсных движений. Цена находится сейчас в районе нижней линии области сопротивления. И отсюда можем опять же предположить коррекцию. И также у нас RSI дает нам фактор для понижения. Присутствует небольшое расхождение. То здесь присутствует повышение максимумов и минимумов Здесь присутствует понижение максимумов и минимумов Присутствуют факторы для понижения, но в большей степени это именно неопределенность Мы ждем коррекционного движения вниз и оттуда с уровня 40-42 тысячи ищем новые сигналы на повышение Также, друзья, есть еще один вариант Еще один вариант, если мы совершим импульсное движение вверх сразу же до уровня примерно 49 тысяч, то мы можем в данном случае скорректироваться уже не до уровня 40 тысяч, а до уровня 45 тысяч. То есть походить в рамках данной области сопротивления. Но только в случае импульсного движения вверх до уровня 49 тысяч. И потом уже, если это произойдет, мы можем также предположить отсюда новые сигналы на повышение. Еще раз подводим итоги, чего мы ждем. Мы ждем либо. Коррекционного движения до уровня 40-42 тысячи, либо импульсного движения вверх и коррекции до уровня 45 тысяч. А два варианта развития событий, оба у нас указывают на повышение, мы ждем сигналов на повышение. А вот такая ситуация на биткоине, друзья. Мы только что дошли до уровня 45 тысяч, пока что ничего у нас произойти не успело и ждем образования свечных паттернов. На эфире мы также дошли до уровня 3000. До нашей цели, о которой мы с вами говорили. И здесь мы можем походить в консолидации. И евро-доллар, друзья. Обратите внимание, что в пятницу у нас выходила новость. Non-farm payrolls. Главная новость месяца. И данная новость спровоцировала сильное импульсное движение вниз. Напоминаю, что у нас здесь находится сигнал на понижение. В виде головы и плеч. И других факторов. На дневном тайфрейме. А потенциал... Колоссальный у данной головы и плеч Сигнал уже давно выдан Произошло небольшое коррекционное движение вверх до уровня 1.19 Я сказал, что если цена уйдет за уровень 1.19 То нам нужно будет пересмотреть наш анализ Как видите, цена дошла ровно до уровня 1.19 И отскочила И теперь совершает очередную попытку пробития линии шеи И вполне вероятно, что на следующей неделе мы можем ожидать пробития линии шея И реализацию нашего сигнала Также, друзья, новозеландский доллар-доллар Здесь мы прогнозировали повышение Первая цель это уровень 0.71. Обратите внимание, что цена у нас практически дошла до уровня 0.71. Это у нас котировка 0.70 и 900. То есть не хватило буквально чуть-чуть, и я не стал засчитывать это как реализацию первой цели, поскольку даже я не успел зафиксировать здесь прибыль. Сейчас мы совершаем опять же коррекционное движение вниз. Довольно опасная здесь ситуация образуется. Возможно, стоит будет закрыть позиции без убыток. Посмотрим начало следующей недели Друзья, вот такая вот ситуация на рынке Еще раз всех поздравляю с реализацией нашего сигнала на биткоине Пишите в комментариях свое мнение, свою обратную связь Подписывайтесь на канал, если не подписан И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео Всем желаю всего самого лучшего, всем профита Побеждайте, друзья, и всем пока